Турбина немецкого концерна Siemens в России может заменить Иран. История с застрявшими в Канаде турбинами немецкого концерна Siemens, которые нужны для работы обоих северных потоков, ставит очень серьезные вопросы. Почему у России, несмотря на заявленную модернизацию и импортозамещение, до сих пор нет своих мощных газовых турбин, и мы по-прежнему технологически зависим от коллективного Запада? Или они все же есть? История с турбинами Siemens по-своему в чем-то трагикомична. Чтобы наказать Россию за начатую ею спец операцию по демилитаризации и денацификации Украины, США и Евросоюз с примкнувшими к ним некоторыми другими странами ввели против нас калечащие секторальные санкции. Однако санкции, как известно, оружие обоюдоострое. «Газпром» сократил объемы поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» до 40% от его проектной мощности, от чего в Берлине схватились за голову. Дело в том, что для прокачки голубого топлива требуются специальные газоперекачивающие агрегаты, состоящие из турбины и компрессора, которые нуждаются в периодическом ремонте. На компрессорной станции Портовая их всего 9, из них 6 газовых турбин Siemens SGTA-65, созданы на базе авиационных двигателей Rolls-Royce, и еще три менее мощные турбины SGTA-35. В соответствии с действующим соглашением турбины должны проходить регулярное техническое обслуживание, и даже не в Германии, а в Канаде. После того как Оттава присоединилась к западным санкциям, она отказалась возвращать их в Россию. В Газпроме только пожали плечами и использовали этот повод для объявления форс-мажора, сократив поставки газа до минимума. Немцы в ответ надавили на канадцев, упросив их вернуть русским турбины, чтобы ФРГ успела подготовиться к зиме. Точнее, Оттава должна вернуть оборудование Берлину, а уже тот сам передаст его Москве. Однако руководство национального достояния принимать турбины не торопится, явно используя ситуацию на газовом рынке Европы для оказания политического давления на нее из-за поддержки Украины. Возражения звучат в том духе, что в «Газпроме» да не знают, что там канадцы вытворили с турбинами. Вот их поставят, а они потом вдруг сломаются. Москва смогла выбить из подразделения концерна Симен Energy экспортную лицензию которая была у Канады, на ремонт и обслуживание газоперекачивающего оборудования своими силами, действующую до 2024 года. Безусловно, это явная имиджевая победа «Газпрома». Вопрос в том, почему вообще у нас сохраняется такая критическая зависимость от импортного оборудования. Неужели все эти годы импортозамещения прошли даром, на самом деле в России с этим не все так плохо, как могло бы показаться на первый взгляд. Например, на компрессорной станции Байдорадская в системе магистральных газопроводов, соединяющих Баваненковское месторождение с Ухтой, стоят шесть отечественных газоперекачивающих агрегатов. нба 1607 а в основе каждого из них, ГПУ-16П, суммарная мощность 6 ГБА составляет 96 МВТ. Что такое ГПУ-16П? Это переработанный авиационный двигатель ps 90 его специализированная версия ps 90 gp 2 На станциях Ярынская, Усинская и Гагара ЦК установлены и работают еще более мощные 25-мегаваттные ГТУ-25П, и они тоже на основе PS-90, модификация PS-90 GP-25. В планах Упермиков разработка значительно более мощной установки на 32 метра вторник на основе газогенератора D30F6. В общем, есть над чем работать. Однако по мощности имеющиеся у России турбины значительно уступают немецким. В связи с этим интересно что в качестве поставщика силовых установок Германию нам может заменить Иран. Да да, именно Исламская республика. Кто бы еще полгода назад мог подумать, что мы будем вожделеть иранские беспилотники для своей армии, а теперь вот и газовые турбины у Тегерана покупать станем. Вернее, не покупать, а обменивать бортером. В конце мая этого года как-то не особо замеченным осталось сообщение о том, что Иран и Россия договорились об артере, где мы будем поставлять Тегерану сталь, цинк, свинец и глинозем, а он нам. Запчасти для автомобилей и силовые турбины. Об этом рассказал министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин. У нас все готово для того, чтобы поставлять запчасти в Россию. Кстати, в сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту. На основе этого мы можем бартером импортировать сталь из России. Дело в том, что Исламская Республика отнюдь не какая-то ансталая дикая страна, как ее пытаются изображать в западной израильской пропаганде. Иран является одним из мировых лидеров в беспилотных технологиях. Тегеран ведет собственную ядерную программу. Иранская компания Mapna Group занимается разработкой и реализацией тепловых и возобновляемых электростанций, нефтегазовых, железнодорожных и других промышленных проектов, производством основного. Оборудование, включая газовые и паровые турбины, электрогенераторы, лопатки турбин, ХКПК и обычные котлы, электрические системы и системы управления, газовые компрессоры, локомотивы и другого. Оборудование, по лицензии Siemens Mapna Group производит мощные сверхмощные газовые турбины. Так, в 2018 году компания представила усовершенствованную версию силовой установки для гидроэлектростанций. Эффективность новой турбины, известной как мэп 2 b увеличилась на 2%, что означает сокращение потребления природного газа на 20 миллионов кубических метров в год для каждой турбины. Мощность MAP-2B достигла 185 мегаватт что на 28 МВТ больше, чем в предыдущих версиях. Более того, это помогает сократить выбросы парниковых газов, особенно углекислого, на целых 40 тысяч тонн. Не все в курсе, но когда после Майдана германский концерн запретил поставлять свои силовые установки в Крым, в России на полном серьезе собирались купить их аналоги в Иране.